Точнее, похуй, на самом деле, бля, не, не люблю я эту всю инстаграмную хуйню. Альбом выйдет э, уже сегодня, ребята. И он появится после 12 часов в, абсолютно везде. Э, он появится сегодня после 12 по МСК э, абсолютно на всех площадках. На Spotify, на iTunes, на Apple ВКонтакте. Абсолютно везде. Сегодня после 12 пацаны. Так что пристегивайтесь, бля. Пристегивайтесь. Реально. Как-то так. Я надеюсь, я порадовал вас этой новостью, что вы уже сегодня все послушаете. Вы же, наверное, сейчас в школе все, нет? Учитесь. Ну, не все, но кто-то из вас. Как дела Все нормально у вас? Универ. Правильно. Я во вторую смену. Вторую смену работаешь смысл? Двенадцати ночи, естественно. Если бы был двенадцати дня то уже бы был альбом в сети. Вот, так что... Так что после 12 ночи вы послушаете, я работал год над этим альбомом. Я, если честно, очень сильно устал и подзаебался работать, потому что мне хотелось опять удивить, ну, во-первых, себя хотелось, конечно, удивить, потому что у нас такие критики, конечно, в России, которых даже особо слушать не хочется, но тем не менее... Соколу, привет. У нас астрономия. Астрономия, это круто. Нет, будет 11 треков на альбоме, я уже говорил неоднократно. 11, 11 новых треков, пацаны одиннадцать треков. Ряд малой. У нас, кстати, появился в Found Family новый графический дизайнер. Он малой. <laughs> Я даже не знаю, сколько сколько тебе лет? 18, семнадцать сколько тебе? Девятнадцать. Конечно, я довольный, сижу. У меня же альбом сегодня выходит третий. Третий сольный альбом, пацаны. Почти 18. Вот ему почти 18. Так что, ребят, все в ваших руках. Все в ваших руках. Монинг Маджи, Гавайи алгой После 12 часов до да, по МСК, до да, по МСК, по МСК, пацаны. Сегодня, ну, типа получается, что 21 первого, да, но сразу же, сразу же. That's good, that's good. Да. А? а ты все уходишь, да? Ладно, ребят, смотрите к тому. Ай, ай, ай. Mm -hmm. mm. Ладно, все, ребят, э, хорошего вам дня. Я вас всех обнимаю после 12 ПМСК. По